Справедливости нет, да и правды это в принципе тоже. Нет добра, зла, щедрот, нет ни капли святого в меру человека. Вы живете во лжи и боитесь всего, хоть не гоже. И вот в этом вся жизнь, и не жалко вам вашего века. Это стихотворение, так же, как и многие другие, вы найдете в сборнике цензура. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии.